Информагентство «Ледокол» 22 февраля 2020 года, город Челябинск, сквер возле кинотеатра имени Пушкина. Сегодня здесь проходит протестное мероприятие в виде пикета от организации «Яблоко». Тема мероприятия «Конституция свободных людей». Добрый день, информагентство «Ледокол». Вот вы сегодня пришли на мероприятие. С чем это связано? Вы с чем-то не согласны? Конечно, не согласен. Мы не согласны с поправками в Конституцию, которые пытаются внести, а после уже провести голосование граждан Российской Федерации. У партии «Яблоко» есть альтернативные поправки, которые мы также предлагаем к рассмотрению. Ну, Я являюсь членом партии «Яблоко», мы организаторы данного мероприятия, поэтому я просто не мог сюда не прийти. И гражданский долг обязывает. А, тогда объясните, вот э, что является сегодня вообще Конституцией и какие поправки хотят внести, чтобы ну что хотят изменить, с чем вы не согласны именно конкретно? Конституция – это высшее право граждан Российской Федерации. Э, поправки, которые пытаются внести ну под видом социальных э, норм, которые будут закреплены в Конституции, для чего нужно вносить в главный закон страны какие-то Нормы, которые вынуждены вносятся для сохранения жизни низки, ну, малообеспеченных слоев населения. Неужели это нельзя поправить на законодательном уровне? И куда смотрела власть 20 лет? Те же самые люди у власти, находящиеся 20 лет, сейчас говорят, что надо поправить в Конституции на такие вещи, которые были всегда для нас фундаментальными. То есть... Кормить детей. Почему кормить детей стало сейчас нужно именно через Конституцию кормить детей? Я не вижу в этом необходимости, но зато вижу новый орган, который создается для того, чтобы сохранялась власть в руках людей, которые находятся там уже длительное время. Я даже не говорю именно о президенте. Все. Большая часть политиков, нельзя говорить все, большая часть политиков э, находится очень долгое время у власти. Кто-то 20, кто-то больше лет, кто-то чуть меньше. Но это в большей части степени исчисляется десятилетиями. Эти люди не смогли за не сделать, сделать чего-то лучше. Почему мы должны сейчас поверить в то, что они стремятся к улучшению нашей жизни? Когда мы видим на каждом шагу... На, Законы, которые принимаются против граждан. Мы видим, людей садят за одиночные пикеты, за массовые мероприятия, то есть, которые не приносят никакого вреда обществу, но тем не менее они получают реальные сроки. Вот вы сказали, Конституция дает права, но права это не гарантии. Вот допустим, у нас есть право, есть золотого блюда, но нам не дает эта гарантия, что мы будем всего есть. Так какие все-таки эта Конституция дает гарантии нам всем? Конституция на самом деле дает нам гарантии. Вопрос в том, что люди забыли, как ей пользоваться, и люди... Сейчас назрел как раз э, запрос на справедливость у граждан. Мы видим это, это видно по количеству людей, выходящих по всей стране, и полагаю, что данные нормы будут действовать, но их сверху покрыли разными мифическими законодательствами, которые э, в противорез той же самой Конституции принимаются... Ну, то есть есть законы, которые противоречат Конституции Российской Федерации. И вопрос в том, что ну, всегда... Силовые ведомства на данный момент ущемляют права по Конституции. Поэтому происходит так. Ну, смотрите, вы против новых поправок, но при этом, вот вы как говорили, что в Конституции написано право свобода слова, свобода собрания, но при этом мы видим, нету свободы слова, у нас серьезная критика везде, нету свободы собраний, потому что прежде чем где-то собраться, даже мирно, мы должны пойти и получить разрешение. Да, это что вы по этому поводу считаете? Вы все верно говорите, но я не вижу связи тогда в поправках новых конституций и улучшений жизни. Потому что данная конституция не гарантирует нам сейчас э, при данном строе не гарантирует нам прав и свобод, которые кон гарантированы Конституцией. То есть в следующем году они передумают кормить детей, когда они примут эти поправки. В следующем году они передумают. Э, или уменьшат нам мрод, который они пытаются закрепить на э, ну, той же конституции. Это все решается росчерком пера. Как вы ну, далеко не надо ходить, в Челябинске недавно было разбирательство. Опять же, э, по инициативе Яблоко мы писали во все инстанции. И сейчас будет пересмотрение строительства бора. Но одним росчерком пера. Все законодательное, ну, все законодательное собрание Челябинской области приняло решение отрезать кусок э, бора. Стояли граждане, люди выходили на улицы, люди заявляли, что делать этого нельзя. Мы просили, мы требовали, э, мы использовали все методы, участвовали в круглых столах. И в любом случае э, результат один. Кому-то выгодно, чтобы что-то капало в карман, и для этого делается все. А вот сегодня тема данного мероприятия – это конституция свободных людей. Не могли бы вы расшифровать более полное? Все граждане Российской Федерации являются свободными людьми. Мы открыты к общению и приглашаем всех. Наша конституция вполне гарантирует свободы и права граждан. Ну, мы, в принципе, выступаем за сохранение ее. На данном этапе нельзя ее менять. Ну, в данном контексте точно ее нельзя менять. Менять ее должны люди, граждане, а не кучка людей, которые только что прочитали Конституцию. И спасибо Владимиру Путину, что он отправил туда фигуристок и прочих спортсменов, зато они почитали Конституцию. А тогда получается, в чьих интересах сегодня работают все эти законодательные органы, даже Конституция? Кому жить хорошо на Руси. Простым гражданам на данный момент жить нехорошо на Руси. Как вы видите, а, ну, разные расследования и то есть, личные наблюдения. Мы видим, у кого дома выше, кто ездит у нас, то есть, точнее, тот, тот, кто не ездит, а летает везде бизнес рейсами либо чартерными рейсами и далеко это не граждане, ну, не простые граждане не среднего класса граждане российской федерации гражданину российской федерации сейчас э, сложно выехать в отпуск просто на дачу потому что он берет дополнительную работу на лето говорить уже о том что они летят там за границу на чартерных рейсах об этом и речи нет то есть вот вы сказали средний класс то есть в обществе существует классовое разделение есть наемные работники, это большинство населения, как вы говорите, средний класс, непонятно, конечно, кто это, и владельцы средств производства, то есть олигархи. А, я так не считаю, я руководитель... Вы сказали классный, класс, средний класс средний класс ну как таковое понятие он существует Ну есть же те у кого больше денег у кого меньше везде присутствуют в каждой стране присутствуют люди у которых кто-то чуть больше зарабатывает кто-то зарабатывает меньше но колоссального разделения что э, одни едят с помойки а вторые э, возят Собак чартерными рейсами на выставку в другую страну. Ну это не разница в классах, это уже феодализм какой-то. Нет, немного есть разделение в том-то и составляет класса. Есть наемные работники, которые на рынке труда продают свою труд и умения, время. И есть владельцы средств производства, это владельцы заводов, владельцы недр, владельцы банков, которые, используя вот эти средства производства для собственного личного обогащения, не потому они используют государство как инструмент в руках правящего класса своего класса. Вы разве это не видите? Мы просто разными словами все назвали, в принципе я то же самое выражаю, но ну, на сегодняшний момент э, я являюсь руководителем предприятия, я стою вместе с людьми одинаково, кто-то работает наемным работником, кто-то является руководителем, разницы в этом нет, мы все вместе рядом и все выступаем за одни и те же права, за одни свободы, а то, на что вы разделяете, это уже разделение людей и элиты. Но у вас, наверное, зарплата 15 тысяч, как у всех остальных, либо у вас все-таки своя зарплата, как владельца? У меня в организации ни у кого нет зарплаты в 15 тысяч рублей. Ну, ну, у вас у всех одинаковая зарплата, как у вас, так и у всех работников? Да. да. И что, как называется ваша организация? ГК зап называется моя организация. Хорошо, спасибо. Добрый день, информагентство «Ледокол». Вот сегодня мы находимся на пикете организации «Яблоко». Вот вы пришли сюда тоже, потому что с чем-то не согласны? Я не согласен, что мы разрознены, коммунисты проводят там акцию свою, мы здесь надо объединяться, как всем говорит, мы хотим сделать одно дело, чтобы сделать, провести это дело uh -huh. против поправок, которые выдвигает президент, конституцию и там все прочее, это нельзя допускать, uh -huh. чтобы единовластие было в России, uh -huh. надо объединяться, с этим вот я не согласен. А вот как вы считаете, вот сегодняшняя, вот есть Конституция и не хотят внести поправки, что, на что эти поправки направлены? На удержание власти, президент. А что вот существующая Конституция не дает разве этого? Как мы знаем, до этого они очень ловко перевернули Конституцию и как бы, путем, то, что в Конституции описано всего два года можно находиться в месте президента, снова вернулся обратно на этажи. То есть они используют Конституцию в своих интересах. Они ее переверают. Игра слов получается. И во многих случаях даже прописаны есть, помимо Конституции есть прописанные законы, которые не выполняются, которые все гарантируют то, что они хотят сейчас внести. А что именно гарантирует сегодняшняя конституция? И что исполняется из этого? Э -э -э, да я практически ничего не могу подтвердить, что, что исполняется. Но... Ну, фактически недра принадлежат народу. Фактически. А все, что добыли из недр, уже не принадлежит народу. Ну, народ, это слишком широкое тоже понятие, как мы знаем, потому что э, мы не можем использовать эти недры, а недры именно добывают только частные компании, то есть частные хозяева, кто может это добыть и кому да, дано разрешение. Но ну, я считаю, что все, все, что производственные мощности захваченные были в 90-х годах, э, это не считай, что пришел хозяин. Хозяин все равно э, производился всем народом, ну, людьми, государством. Э, а как вот передача собственности произошла, не, мне не нравится. То есть вы не согласны с тем, что до 91 -го года мы, по сути, жили, э, пускай еще в социализме, это общенародное собственное средство производства, сегодня мы живем в капитализме, частной собственности на средства производства, но Это не является частной собственностью Почему это? Все в частной собственности Но частная собственность, бандитская. частная собственность бандитская Потому что если было бы Нормально регулировать государство Тогда распределение всех доходов Было бы нормально Но государство же это инструмент в руках правящего класса Сегодня правящий класс это олигархи Капиталисты, владельцы средств производства Они настраивают это государство в своих интересах Они написали эту конституцию В своих интересах, чтобы как бы что-то э, давать права но не дают э, в конституции не написано ни одной гарантии по этим правам и реализации нет ни одной вот. то есть э, можно же привести к тому что конституция сегодня не действует даже существующая да я об этом и говорю а да. что надо делать как вы считаете э -э, ну к революции не призывается потому что народ не созрел еще к трем факторам которые писал маркс-ленин а... Просто исполнять свою волю То есть не сидеть и отмалчиваться а Выполнить свою волю на том же голосовании то, то, Если то... ты недоволен властью Ты должен прийти и проголосовать А не отсиживаться дома угу. То есть вы считаете, что э, Наперстничника можно обыграть в, в, в, в игру гружи? Ну я не считаю, что наперстничника Мы не поддались наперсточнику. Нас чисто обманывают Чисто обман. Тут ну, нет наперстка. Тут даже нет двух других наперсток. У нас один наперсток, под, под, под которым ничего нет. Ну как известно, как каждый год, когда, ну, каждый там 4 года, когда проходят выборы, мы видим, как происходит подброска бюллетеней, как происходят множественные карусели. Вы считаете, это не наперсточник? Игра не наперсточника? Нет, это обман. Чистый обман просто. Просто обман. Просто обман. Хорошо. Просто, а в чик тогда интересно опять. В каких интересах это все? Ну в, в, в чем? Государство, которое сейчас у нас проект. Государство не есть народ. Ну как? Э, если ну, ну, государство есть, на... которые, ну, в том числе и их руководители, ну. Ну, но... вы не считаете, что сегодня в обществе классовое разделение именно на наемных работников, это большинство населения и владельцев средств производства, которые управляют этим государством, то есть Россией. Я считаю, что у нас и средств производства нет. Как На... средства. У нас страна не работает. То, то есть вы не считаете, что средства производства относятся недра, банки, заводы, это не средства производства? Ну, это гарантировано, что это принадлежит народу. А, а все остальное банки вот это все, это не средства производства. Мы ничего не производим. Мы ничего не производим в стране. Все предприятия закрыты. Если при Владимире Владимировичу 48 тысяч предприятий закрылось за 20 лет его управления. А за 30, а за 30 капитализма 78 тысяч. Да, да, да, да. О чем говорить-то? Поэтому. Я думаю, что пока мы не начнем сами Пока не начнет даже, я согласен за частную собственность Хотя я, я сторонник коммунизма э, И распределения того, что у нас страна такая тяжелая И климат такой тяжелый, у нас все не могут жить в одинаковых условиях Как было в советское время, у нас категория товаров Одна и та же сгущенка там э, продавалась Если на юге там тепло а одна цена, на севере другая цена компенсировать государством mm -hmm. Mm -hmm. то есть регулировка государства все равно должна быть и частный сектор должен быть, чтобы государство спокойно не спалось государственные предприятия, которые будут чтобы конкуренция была mm -hmm. все в разумных пределах хорошо, спасибо за ответы добрый день, вопрос первый, вот вы пришли сегодня на это протестное мероприятие с чем вы не согласны? с предлагаемыми поправками Я не согласен с э, самой процедурой, она не конституционно, она нарушает текущую конституцию Российской Федерации. А какие именно сегодня э, права, сегодняшняя конституция предоставляет, права и гарантии предоставляет именно вам? Ну, их большой объем, Конституция состоит из множества статей, права предоставляются, вопрос, как они соблюдаются, например, мое право на чистый воздух, на чистую окружающую среду, конкретно в городе Челябинске, ну, так системно нарушается. Ну, вот сегодня мы, как знаем, есть право, допустим, на свободу слова, но при этом мы видим критику, мы знаем свободу мирных собраний, но сегодня без разрешения нигде нельзя собираться, разве это право? Это скорее ограничение, это право доступно некоторым избранным и далеко не всем. Право на свободу слова тоже такое достаточно ограниченное. Вот, например, мы присутствуем на достаточно массовом мероприятии, но далеко не все средства массовой информации, особенно государственные, здесь присутствуют. Точнее как, они здесь присутствуют, но, судя по всему, Освещать это мероприятие никак не собирается. Тогда такой вот вопрос: есть ли в сегодняшней Конституции даже без тех, которые в подправке, какие-то гарантии для нас всех? Ну, конечно, есть. Если бы мы жили в неправом государстве, у нас была бы анархия. Гарантии есть, права есть, просто соблюдение этих гарантий прав, оно такое избирательное. Ну, как было высказано сто лет назад, право – это воля господствующего класса, возведенная в закон. Так сегодня, если брать э, существующий господствующий класс, это глаз олигархов-капиталистов, э, потому что мы живем в капиталистической общественно-экономической формации, а мы э, являемся наемными работниками. Так получается, есть ли у нас какие-то права, раз у нас такие постоянные ограничения? Ну, я же повторяю, у нас права есть, они работают избирательно. То есть, в каком-то случае мы ими можем воспользоваться, в каком-то случае нет. Ну, вот какими вы именно можете правами им воспользоваться? Допустим, есть на золотом блюде, если оно у вас будет, правильно? Да, но это не относится к нормам Конституции. Ну, ну ладно. А тогда такой вопрос. Вот э, э, будут введены поправки, как вы считаете, на что они направлены? Ну, я считаю, что они направлены в большей степени на удержание власти действующего президента. То есть мы пришли к тому, что до этого они исправляли, как бы, э, ну, конституцию. Мы видели, когда были выборы, что два, после двух лет нельзя, двух сроков нельзя находиться на президентском посту. Снова совершили такой маневр и вернулись. И теперь мы пришли к такому тупику, что без изменений конституции нельзя такие проворачивать больше схемы, да? Ну, да, как-то вот больше на это похоже. Конечно, Владимир Путин снова президентом не сможет стать. Он сам высказался за то, чтобы убрать формулировку два раза подряд. Но, судя по тому, к чему все идет, его э, пожизненное управление будет осуществляться через госсовет. То есть они это все делают для себя, чтобы остаться у власти пожизненно? Ну, пока складывается именно такое впечатление. Спасибо за ответы. Здравствуйте. Вопрос первый. Вот вы сегодня пришли на мероприятие. С чем вы не согласны или против чего вы пришли? Я пришел против изменения по праву Конституции. Я с этим не согласен. Также я не согласен с тем, что пытаются отобрать кусок черябинского бора. И многое другое. Я не согласен с выбросом, да много с чем. Я единственное, что хочу, это чтобы власть начала слышать наш народ. Чтобы власть начала делать все то, что желает народ. Я желаю, чтобы наш город был лучше, потому что... У нашего города, честно говоря, и у не только у нашего города, даже у нашей области Челябинской есть много возможностей стать настоящей европейской страной. Мы можем жить как в Париже, даже богаче. Но если бы только не наша коррупция. Сколько у нас в области предприятий, заводов, даже сейчас до сих пор, несмотря на то, что многие закрыты, тем не менее до сих пор работает множество огромных гигантов. Наши области мы можем получать с этого колоссальные деньги. И если бы власть заботилась о народе, мы бы действительно жили лучше, но нет. Вместо этого у нас одни смоги, ужасный воздух, ужасные условия для жизни. Наш город вообще ничем не привлекателен. Хотя он бы мог быть привлекательным, но пока что не может. А вы считаете, может вся страна у нас непривлекательная? Это да. Тем не менее, есть некоторые города, о которых, видите ли, заботятся. Заботятся о нескольких городах, а о других забывают. А может быть, нам надо сделать так, чтобы вся наша страна выглядела как Москва, как Петербург. Почему бы и нет? Мне кажется, если бы наша страна выглядела так, может быть, иностранцы бы на нас иначе смотрели. Может быть, мы бы стали более привлекательны для того, чтобы размещать у нас размещаться, размещать э, свои э, различные предпри э, предприятия. Uh -huh. А вот хотел бы тогда вернуться немного к началу. Вот вы говорите, власть не слышит народ. А как вы считаете, почему э, власть именно не слышит народ? Я думаю, это очевидно. Есть несколько вариантов. Или потому что сам народ недостаточно кричит, что тоже вероятно. Потому что... На удивление сейчас я не заметил, что было бы очень сильно много людей, хотя казалось бы, такое мероприятие, нам надо защищать свою конституцию, но тем не менее пришли единицы, даже я пытался своих э, друзей и родственников сагитировать, тем не менее вообще никто не пошел, несмотря на то, что они довольно оппозиционно ко всему настроены. А, также а, власть, она просто не желает слышать народ, потому что если власть услышит, Слышит народ. И, допустим, сделает то, что хочет народ. Народ начнет этим пользоваться. Народ поймет, что его слышит, что он действительно здесь власть и сила. Власти это не надо. Власть хочет, чтобы народ думал, что он никто, что он ничего не значит. Ну, если бай по существу, то так и есть. В сегодняшней России капиталистический народ, в числе на всех наемных работников, ничего из себя не представляет и ничего не значит. Сегодня власть имеет именно владельцы средств производства. Это олигархи, капиталисты. Вы с этим согласны? Ну да, но я хотел бы уточнить, что есть множество действительно хороших примеров. В того, как в капиталистических странах, в которых люди живут хорошо. Ну, за счет кого? Вопрос. За, счет, за счет того, что как раз таки люди, они выступают, и им что-то не нравится, это еще не все. Там дело в том, что у нас в нашей стране налогами обложены в основном только средний, малый бизнес. Он ущемляется, а олигархи, их крупные... А, концерны они они не обложены налогом, а в других развитых странах они обложены налогом. А правительство собирает эти налоги и тем самым внедряет полученные деньги в развитие стран. Ну вот смотрите, сегодня вот вы говорите, у нас в Челябинске, в Челябинской области практически не существует заводов, правильно? Не, не, не я не это говорю. Не, ну, а как вы, как вы... Я, я говорил то, что у нас огромное количество заводов, несмотря на то, что много... многие закрыты. закрыты. да, в нашей области, потому что я действительно но это я... по существу не существует их уже сегодня. Существуют пустые цеха от заводов. Да, тем не менее, тем не менее, огромное до сих пор количество заводов и даже, я так понимаю, еще будет строиться и даже сейчас строятся заводы, которые загрязняют воздух на них просто не ставят нормально очень ну, смотрите, вот вы говорите Россия станет привлекательной и тогда приедут к нам инвесторы откроют нам свои заводы а почему в течение 30 лет мы видим как ежегодно закрываются заводы вот 30 лет капитализма в России закрылось 78 тысяч заводов а почему так произошло, а сегодня мы должны ждать каких-то иностранцев, чтобы они приехали и нам открыли заводы мы должны ждать иностранцев не только ради того, чтобы они открыли у нас заводы. Просто э, мы должны скорее ждать... Э, мы не должны ничего ждать, нет. Неправильно я выразился. Страшно. Мы не должны ничего ждать. Мы должны сами действовать. Мы должны стараться сделать э, нашу страну лучше. Просто по существу, если говорить, то из нашей страны много кто уже из талантливых людей уехал. А почему уезжают? А потому что в нашей стране невозможно быть э, талантливым и хорошо жить. А вы уверены, что сегодняшняя страна ваша? Не наша, не моя. Я говорю наша. Пол... Ну, наша общая, да-да-да. Вот наша я бы взял в кавычки, потому что она не является да, нашей. Да, я вот с вами на самом деле с этим согласен, потому что власть уже давно ее как бы себе присвоила. Тем не менее мы должны понимать, что... А страна-то по факту наша, и мы должны ее себе начать уже возвращать. А как ее, каким методом можно вернуть? Я считаю, только при помощи э, митингов, при помощи э, начала того, ну, при помощи, сейчас как это, выразиться, протеста. Да, протестных акций, при помощи вживления народа именно в политику. Народ должен начать интересоваться политикой, он должен начать действовать. Только при помощи мирных, ц... мирных акций мы можем что-то попробовать изменить, но народ должен начать их регулярно проводить. Ну вот мы сегодня находимся в сквере возле кинотеатра Пушкина. Здесь находится памятник Самуила Свиллинга. Вы знаете, кто это вообще за деятель? А, ну, к сожалению, нет. Ну, это можно сказать революционер, принимающий действия в Октябрьской революции. Вот как вы думаете, столь назад наши предки, когда чувствовали эксплуатацию, чувствовали, что они не имеют страну, не имеют отечества, что они делали? Мирно шли митинговали и либо все-таки создавали именно ту настоящую народную коммунистическую партию и боролись за свои права. Надо понимать, что время тогда было немного другое, да, конечно, все мы знаем, что была Октябрьская революция и гражданская война, но. Сейчас же время другое. Сейчас 21 век. Зачем нам ненужное кровопролитие, если мы можем делать, пытаться все более целевизованно, более мирно? Посмотрите на другие страны. А где в других странах вы видели, что кто-то так взял и отдал э, власть в государстве условно? Мирным путем. Ну вот вы приведите хотя бы одну пример, одну европейскую страну, условно, любую страну, где мирно народ пришел к власти и стал руководить страной. Я если не ошибаюсь, таких стран в мире нету. Ну нет, ну как, есть, есть Какие? Страны. Приведите пример. Ну вот допустим, нет, конечно, я бы хотел привести Украину, но я знаю, что там немного не все было мирно, но тем не менее... Тем не менее, там не было ненужного кровопролития. И кровопролитие началось только тогда, когда народ попытался взять власть. Потому что наш президент попытался защитить президента Украины, который уже не был это народным любимцем. Вот. А вот смотрите, вы привели пример Украины, извиняюсь, что вас перебил. А что там изменилось? Разве там большинство стало хорошо жить? Если я не ошибаюсь, буквально на этой неделе вышла новость, что там также не выплаты заработных плат, безработица, нищета. Разве это то, что за что они боролись? Нет, но тем не менее, нам надо понимать, что да, Украине еще есть куда стремиться, но Хочу вам напомнить, что там немного не все спокойно, там же идет до сих пор, насколько я знаю, война, тем не менее, все равно я слышал новость где-то о том, что в Украине и то МРОД стал выше, чем у нас, несмотря на все происходящее. Не, ну вот сегодня существует МРОД в России сколько, 11500, да, если не ошибаюсь? Ну, вроде бы да. А что это меняет? Да. Сегодня старики некоторые получают и по 9 тысяч рублей, хотя МРОТ 11. Ну, а что это меняет? То есть это минимальная оплата, можно сказать, жизни, которую нужно получать. Да. Но ее не все получают даже. Да, потому что у нас, наше правительство, ему просто наплевать, наплевать. А народ как-то не особо э, и стремится что-то менять, хотя он должен. Мы уже должны начать менять э, нашу ситуацию. Если мы не будем бороться, может стать только хуже, но при этом надо бороться более мирно. Я, того... ага. Хорошо, спасибо за ответы. Ага.